Приветствую вас, карпюшки! Сегодня будем с вами смотреть, что будет происходить у нас с вами в жизни в период с 25 февраля по 20 марта. Именно в это время Венера будет двигаться по нашему пятому сектору, по рыбам. А пятый сектор для нас – это любовь, это дети, это развлечения, это хобби. И именно в этот период, как никогда, наши сердца захотят романтики, захотят развлечений. Мы будем готовы к тому, чтобы в наше сердце попали стрелы любви. Поэтому я предполагаю, что этот период будет связан с некоторым возрождением, большой радостью и наслаждением. Но подробнее будем сейчас смотреть. Итак, максимально для нас будут задействованы такие секторы, как секторы нашего ближайшего окружения. Это короткие поездки, контакты, передвижения. На начало периода здесь Плутон находится в очень хорошем, красивом аспекте с Марсом. Марс у нас находится в зоне партнерства. Это период благоприятный для того, чтобы сотрудничать в коллективе, с коллективами. Он многих наделит решимостью, смелостью, умением доводить начатое до конца. То есть с 25 февраля по 3 марта очень благоприятный период для работы. Также хотелось бы поздравить вас с тем, что наконец-то окончился ретроградный Марс до июня месяца. Его не будет и можно смело осуществлять различные свои проекты. Ретроградный Меркурий, извините. Что мы скажем по Меркурию? Где у нас Меркурий? Меркурий у нас еще гуляет по водолейчику, находится в соединении с Юпитером и Сатурном, в нашем секторе дома и семьи. Смотрите, что касается дел дома и семьи, у вас получится хорошо и правильно разрулить все возможные сложные ситуации возможно многие из вас будут заняты какими-то решениями, своими семейными задачами но это будет больше, знаете, не забота а какое-то интеллектуальное ваше, ваше влияние получится разрешить множество очень важных вопросов которые были неразрешимы до сих пор то есть наконец-то все, что стояло на месте сдвинется с мертвой точки также хороший период для тех, кто занимается своим личным бизнесом у вас получится наладить, наладить его, особенно если это будет связано с удаленным, то с каким-то удаленным общением. Теперь, на что бы мне еще хотелось обратить внимание, 27 числа будет новолуние, вернее полнолуние. Полная луна, о чем она нам говорит? Смотрим, смотрим, где луна, вот видите, дева. Видите, образует оппозицию к солнышку в рыбах. Ну что ж, разрядка здесь идет на уран. Уран у нас здесь находится под напряжением. Для нас Уран связан с зоной партнерства, а Дева это зона больших коллективов дружбы и любви. Ой, как интересно! Смотрите значит, тут такая ситуация она может, данная ситуация, данная полнолуние она может, может высветить те сферы где мы недовольны собой где нужно обновление где нужны важные перемены это может коснуться работы каких-то ваших партнеров с которыми у вас были непонятные взаимоотношения зависшие, где вас что-то перестало с ними удовлетворять вы обязательно эти вопросы поднимите так, может быть, даже это быть связано с тем, что кто-то захочет, ну, например, уйти с той работы, которая перестала его удовлетворять. Или, может быть, разорвать партнерство с теми людьми, которые ну, ему невыгодны. Для этого этот период достаточно неплохо, благоприятен. Смотрим дальше. Еще интересный момент. До 10 марта те, кто занят ну, домашней деятельностью или работает сам на себя, может, например, начать обучение на дому. Вообще открывается доступ к информационным ресурсам и очень-очень много может быть удаленного общения, которое ну, будет приносить вам неплохой доход. Может быть, вы сами захотите куда-то поездить, поучиться, посещать тренинги, семинары. Хорошо, 4 марта Марс переходит в Близнецы. Тут смотрите, какая происходит ситуация. Март в Близнецах, он немножечко распыляет энергию, и нам трудно сосредотачивать свое внимание на чем-то одном. Сам по себе Близнецы для нас, для Скорпиона, является восьмым домом. Это дом секса, это дом чужих денег, это дом опасных ситуаций. По опасностям это органы, связанные с дыханием, Обращайте внимание, поскольку там будет гулять Марс не очень хорошо для дыхательной системы, бронхи, бронхи, или, бронхи или легкие. Также обращайте внимание на возможные связи на стороне, которые могут быть неожиданными или плохо проверенными и рискованными. И может быть ситуация, вы знаете, в этот период вы можете захотеть где-то взять деньги в долг. Вот взять в долг, ну, сейчас посмотрим. В принципе, может быть такая ситуация, что тяжело будет просто потом вернуть, если вы возьмете. Пока не спешите. Смотрите, могут быть сложности в распределении энергии, захочется делать все и сразу, не доводя начатое до конца. Вот так это может работать. Что еще? Сейчас давайте посмотрим дальше. С 13-14 будет новолуние. Новолуние будет в рыбах. Это период, когда обостряется чувствительность, нежность, ранимость. И в, этот, в эти дни хорошо заниматься духовными практиками. Ну, и смотрите, какое чудесное соединение Нептун. Венера, Луна, Солнце. Ну, в эти дни обязательно нужно влюбиться. Прям, эти дни прям созданы для того. Я могу сказать, что вообще март месяц, сам по себе наиболее благоприятен для представителей водной стихии, рыбы, раки, скорпионы. Также неплохо будет взаимодействовать по стихиям с представителями земных знаков, телец, дева, козерог. Ну, телец в меньшей степени, поскольку здесь есть напряжение от урана, оно не проходит. То есть, Тельцам вообще никакого покоя, к сожалению, нету из этого урана в ближайшие годы, вот, а вот рыбкам и скорпиончикам и ракам это самое то, ваше сердце открыто, навстречу новым чувствам, вдохновлено, оно готово впустить в себя любовь, так, что еще? 16 мая, марта, давайте посмотрим, 16 марта, я пока наблюдаю за Марсом, он в принципе, так, ага, тригон к Сатурну. Значит, смотрите, если вам нужно будет деньги взять в долг для дома, для семьи, для каких-то домашних дел или в кредит, то в принципе у вас будет получаться, здесь у вас хорошие аспекты, я это запомню. Так, 16, 16 марта. Тут у нас некоторое напряжение должно прис, присутствовать. Ага, все, я поняла. Смотрите, квадрат от Меркурия к Марсу. Значит, если будете брать деньги в долг или делать какие-то вложения в семью, в дом, в семью, в свой бизнес, то лучше это сделать до 15 числа, до 15 марта. А после 16 здесь могут быть ну, ошибки ошибки и, кстати, могут быть даже еще и конфликты конфликтные ситуации особенно с теми людьми, которых вы любите ну, на самом деле возможно, большинства из вас это и не коснется ну, этот, это может быть день это может быть два, это может быть какой-то миг ну, так, на всякий случай 16 числа я посмотрю до какого он будет работать будет ли он работать до конца месяца этот аспект Да, он будет еще продолжать работать до конца периода. До 20 марта точно. Видите, вот идет этот квадрат. Он конфликтный и неприятный. Хорошо. Из положительного у нас здесь будет... Тригончик от Плутона к Венере. Это шикарный тригончик, который придаст эмоциональности в любовных отношениях, возможности перевести их на новый уровень, удачу в финансовых делах и в творчестве. Ну а с 20 марта, день весеннего равноденствия, Солнце переходит в знак Овна, и наступает новый астрологический год. Поэтому как раз Венера... В рыбах заканчивает, по сути, старый астрологический год, и уже с 21 марта начинается для всех нас новая астрологическая жизнь. Ну а сейчас, как обычно, краткий таро-прогнозик с рекомендациями. Значит, как будут вас воспринимать окружающие? Я уже разложила, чтобы не тратить время. И поскольку у нас март, время котов, то я взяла таро котов. Вот, вот оно. Правда, они у меня только черные. Значит, здесь э, у нас десяточка жезлов. Десяточка жезлов. Видите, такой уставший котик. И, скорее всего, что вы будете озабочены решениями многих вопросов, многих дел. И вам будет очень... Ну, для окружающих вы будете человек, который постоянно нагружен какими-то делами и проблемами, и вынужден их постоянно решать. Ситуация в дома в семье. Смотрите, маг. Маг – это котик, который... Знает, как и что ему делать. Здесь очень перекликается ситуация по астрологическим, по астрологическим домам. Он знает, как ему заработать. Знает, куда ему применить свои силы. Он мастер своего дела. По уточнению, видите, семерочка Пентакли. Здесь котик сидит возле возле такой оградки, где денежки, то есть выращивают свои денежки, там он ждет. Когда наконец он получит свои денежки, там уже и паутина образовалась, но он все равно ждет. Это говорит о том, что вы уже все сделали, и вам остается только лежать, когда ваши денежки к вам придут. Очень интересная ситуация в плане партнерства с домом и не с домом, а с любовью. Здесь колесо фортуны. Видите, котики как весело бегают. Здесь у вас поворот. Поворот. Я решила уточнить, в какую сторону поворот. У меня проигралась императрица. То есть, у вас здесь ждет удача в делах и может быть новое, какое-то очень счастливое для вас партнерство. Я еще раз уточнила, чем, то есть, какое партнерство, чем перемены. И мне выпал такой красивый код император. Значит, это будет сдвиг либо в бизнесе, либо в партнерстве. Может быть, знакомство с мужчиной неожиданно для вас, для кого это важно. Это может быть работа, это может быть любовь. Смотря кто что для себя планирует. Теперь дела, связанные с домом, с карьеры. Здесь выпала у нас такая кошечка. Она огненная кошечка. И она обычно говорит о том, что нужно быть активными, нужно действовать. Вот я уточнила, здесь семерочка жезлов, она Говорит о том, что нужно быстро, быстро что-то делать. То есть, если вы хотите иметь успех в своем бизнесе, в своей карьере, то вам нужно шевелиться, нужно очень-очень быстро решать свои, свои вопросы, свои дела. То есть, буквально укладываться в короткие сроки. Теперь, основной совет, который вам дается, здесь семерочка, семерочка мечей. Видите, здесь котик идет, осторожненько, кошечка. По мосту это говорит о том что нужно быть хитренькими мудренькими нужно хорошо думать то есть 7 раз подумать прежде чем что-то один раз сделать и эта хитрость и мудрость она вам поможет выйти сухими из воды и найти самые правильные решения в этом периоде ну что ж, надеюсь вам прогноз был на вас полезен и до встречи в следующих периодах да не забывайте лайкать меня комментировать делиться видео я надеюсь, что оно будет для вас полезно, как всегда.